Всем привет, с вами Вадим. Сегодня мы будем делать 3D сердце, где правильно, в Cinema 4D. Сразу же заранее говорю о том, что у меня Cinema 4D в версии R25. Вот здесь вы можете это все дело увидеть. Также у меня установлен Arnold Рендер, чтобы более красиво сделать наше сердечко. Если вдруг вам понадобится дополнительный видеоролик о том, где и как установить Cinema 4D и где скачать, собственно говоря, Arnold рендер, то обязательно пишите мне в комментариях, я специально для вас сделаю этот видео видеоролик и как всегда ставьте лайки потому что я очень давно снимал видеоролик о том как сделать что-то в 3d поэтому лайки подписочка кто еще не подписан и погнали делать нужен качественный дизайн ты по адресу делаю любой вид графического дизайна оформляю соцсети превью для видео обложки для трека и многое другое также делаю монтаж видео обращаться в личные сообщения instagram telegram вконтакте все открыто жду именно твоего сообщения все ссылки можно найти в описании этого видеоролика После того, как запустили Cinema 4D, мы должны создать что? Вот никогда не догадаетесь, мы должны создать сферу Для этого переходим вот сюда и тянем вниз И здесь выбираем сферу После этого мы должны создать формулу, но не простую Переходим вот сюда и здесь формула И эту формулу мы должны перенести под сферу то есть вот так вот у нас все должно выглядеть. Нажимаем на формулу и здесь настраиваем значение. То есть Size 400 меняем на 4000. То есть три нолика, раз, два, три, И уже что-то более-менее похоже на сердечко у нас вырисовывается. И также вот здесь значение третье выставляем примерно на 800. И вот такое вот уже сердечко у нас получается. Также здесь у нас есть циферка 02. Мы ее должны поменять на 03. Что у нас высовывалось четкое сердечко И вот что подобное у нас должно получиться. Также эти значения вы можете, так скажем, корректировать и менять, потому что здесь, в принципе, не 800, а вот 750 будет в самый раз. Теперь нажимаем на нашу сферу, переходим в Coordinations, и здесь мы должны настроить размер нашего сердечка. То есть здесь выставляем на 0,5, и здесь выставляем на 0,8. Ну, я бы даже поставил на 0,9. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Будет выглядеть просто обалденно. Также давайте 0,5 поставим где-нибудь на 0,6. Значение, чтобы наше сердечко выглядело более выпуклым. Да, а то оно более ржато выглядит. Вот так вот в самый раз. Даже 0,65. Давайте возьмем Rotate и повернем наше сердечко буквально на чуть-чуть. Вот так вот, чтобы оно у нас было. Оп. Все-таки давайте в сфере я поставлю не 0,65, а 0,6. Окей. Так пойдет в самый раз. И вот такое вот сердечко у нас получается наша сердечко готово давайте все это дело объединим то есть это все дело выделяем вот эта сфера и формулу нашу нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем connect Object. То есть мы все это дело объединили и у нас вот такая вот отдельный смарт-объект появился. Теперь это все дело можно лишнее удалить. Давайте теперь анимируем наше сердечко с помощью тега softbody. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по нашей сфере, по нашему смарт-объекту и переходим в simulation tags. И здесь выбираем тег под названием softbody. Body. в предыдущих версиях Cinema 4D это значок, кстати, может немножечко отличаться, имейте в виду. Переходим в этот тег, переходим в софт и давайте все-таки настроим нашу анимацию. То есть спускаемся в самый низ и нам потребуется такая функция как Pressure. pressure. Вот этого значения нам и понадобится. То есть мы что делаем? Ставим ключик на нулевом кадре. Отлично. Давайте немножечко приблизимся. Передвигаем наш вот этот тут пузуночек на второй кадр и здесь ставим значение 50, вот так вот, бум. Передвигаемся на третий кадр, а, но перед этим поставим обязательно ключик, это важно. Передвигаемся опять чуть вперед на один кадр и здесь уже наше pressure 50 меняем на 0. Бам, отлично, давайте посмотрим, что у нас получилось, но опять же не забываем о том, что нужно поставить ключик. И вот что у нас получается, то есть у нас как бы стучится наше сердце, но при этом оно падает. Это не есть хорошо. Для того чтобы убрать нашу гравитацию, зажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс D английское. Мы переходим в настройки проекта. После этого переходим в динамик. И здесь гравити ставим А0. Отлично. Немножко подвинем где-нибудь на 30 кадров. Вот так вот. И давайте посмотрим, как наше сердце стучит. То есть вот что у нас по итогу получилось. Но как вы можете заметить, у нас сердце, так скажем, низкополигонального качества. И вы можете увидеть вот эти вот грани. Нам это надо все дело сгладить. Как это сделать? Для этого нажимаем вот сюда. Инструмент Subdivision Surface. Он сгладит нам как раз-таки наши края. Для этого наш смарт-объект перетаскиваем Subdivision Surface. И наше сердечко Теперь сгладилось, и вот так вот оно выглядит. Супер. И давайте немножечко поднастроим нашу композицию, чтобы это все дело выглядело красиво. То есть добавим цвет, включим наш Arnold Render, и, собственно говоря, сделаем эту картинку немного красивее. Давайте создадим Plane, то есть переходим вот сюда, тянем вниз и создаем наш Plane. опускаем его чуть пониже, перейдем в объект и здесь по высоте и по ширине поставим везде по 10 тысяч. Здесь поставили 10 тысяч и здесь тоже поставим 10 тысяч. И вот что у нас уже должно получиться. Теперь давайте активируем наш арнольд рендер, то есть нажимаем на арнольд, перетаскиваем это окошечко вот сюда примерно. Активируем IPR window, чтобы мы в онлайн режиме все это дело видели, что у нас происходит Давайте перенесем, допустим, вот сюда, чтобы было удобно Как видите, у нас на нашем окошечке IPR window мы ничего не видим Почему? Потому что мы не создали источник света Давайте создадим простой источник света, то есть Arnold Light Arnold Light и здесь какой-нибудь диск Light поставим, в принципе, без разницы пока есть Повернем примерно вот так вот, перенесем сейчас вот так вот, опять же немножко повернем, переходим в Arnold Disk переходим в Main и Intensivity ставим чуть побольше. То есть, и вот что у нас уже получается. Вот так вот немножко подвинем композицию, чтобы примерно видеть, что у нас получается. Отлично, давайте создадим материал красного цвета для нашего сердечка. Для этого переходим в Create, здесь переходим во вкладочку Arnold. И здесь выбираем «Surface». И здесь выбираем стандартный материал под названием стандарт Surface». Переходим внутрь этого материала и ставим абсолютно любой цвет, который вы захотите. Я поставлю, конечно же, красный цвет. Выключаем, выключаем и перетаскиваем этот материал на наше сердечко. Бам. И вот что у нас уже получается. Вот такое вот красненькое сердечко. Давайте сделаем какой-нибудь материал, отражающий для нашего плейна, чтобы это выглядело еще более сочно. То есть опять же «Create», «Arnold». Surface, создаем стандартный материал и переходим внутрь нашего материала. Цвет мы будем ставить вообще никакой, то есть это не будем трогать, поэтому давайте все это дело свернем Base и спекуляр это все нам не нужно Разворачиваем вкладочку под названием Transmissions и здесь параметр Veins выкручиваем на максимум И у нас материал, как вы видите, превратился в такое некое стекло. Также переходим в вкладочку под названием Code, то есть наша прозрачность да, и выкручиваем также Veins на максимум. И теперь давайте это материал перенесем на наш плейн, и вот что у нас получилось как вы можете видеть наше сердечко отражается в нашей поверхности что не может радовать давайте создадим контурный свет для нашего сердечка для этого переходим в арнольд арнольд light и здесь выбираем quad light отлично переворачиваем его примерно на вот так вот перемещаем его в самый зад нашего сердечка вот так вот и давайте перейдем в наши настройки нашего Quad Light и интенсивити немножечко увеличим экспо уже тоже немножечко увеличим давайте даже наш свет поставим в самый самый назад и давайте посмотрим что из этого всего может у нас получиться для этого экспериментальным путем интенсивити и экспо уже выставляем вот как нам нравится да ну давайте примерно вот так вот поставим такой небольшой контурный цвет у нас отрисовывается что очень круто в принципе здесь можете еще больше поэкспериментировать и добиться еще максимального красивого эффекта. Ну на этом видеоролик будет заканчиваться. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Пишите в комментариях, чтобы еще такого мне заснять, показать в 7.4D. С вами был Вадим. Никогда не сдавайтесь и у вас все обязательно получится. Всем удачи и всем